Ксения Евгеньевна, наблюдая окружающих людей, у меня сложилось впечатление, что духовный человек это марионетка религиозного эгрегора. И стала интересна ваша позиция, что вы имеете в виду под духовностью? Спасибо. Коллега Максим, я вообще в своей практике стараюсь этот термин употреблять как можно редко или не употреблять его совсем. Потому что я его терпеть не могу, откровенно говоря, ибо он стал совсем не тем, что, собственно говоря, изначально предполагалось под этим термином. Он уже заезжен настолько, насколько это возможно. Когда я слушаю слово духов", духовность, у меня сводит челюсть от, от нежелания произносить это слово своим собственным ртом. Но раз вопрос задан, давайте попробуем это обсудить. Изначально духовность, это в изначальном как бы, интерпретация этого слова, это умение силой собственного духа, силы собственной воли изменять существующую реальность. Предполагается, что у того, кто обладает повышенной духовностью, внутренний мир сильнее мира внешнего, а поскольку это так, то вне, внутренний мир изменяет мир внешний, приводя их в состояние адекватного равновесия. И когда изобретался этот термин духовность, он изобретался именно в такой коннотации. Именно в таком контексте его и использовали до времени, пока это не стало модным. Модным это стало в конце прошлого века, 20 века, в 70-х, 60-х, 70-х, в основном в 80-х годах. Тогда пошла мода на духовность. Эта мода на духовность привела к тому, что от первичной коннотации, собственно говоря, не осталось и следа. И через некоторое время, неуместного употребления этого термина, он был переименован. И в кругах интеллигентных, с позволения сказать, людей, погружение в духовную литературу, занятие духовными практиками, слушание и внимание духовным учителям, свое благородное слово ⁇ духовность ⁇ изменило на простое слово ⁇ духовка ⁇ С тех пор а, духовные практики нач, именно так и начали называть. Причем сами же адепты духовности. Что такое духовка и чем она отличается от духовности? Духовка это когда развивающий в себе духовность не развивает собственный дух, то есть внутренний мир для того, чтобы изменять мир внешний, а потребляет чужой дух, чтобы внешний мир изменил его собственный внутренний. Ибо собственных внутренних сил изменить дух свой собственный, внутренний мир, у него не хватает. Значит, соответственно, нужно брать откуда-то, чтобы привести в равновесие внешний мир, который сильнее, и внутренний мир, который слабее. Духовный человек поступает наоборот. Внутренний мир проявляется во мире внешнем. Человек, потребляющий духовку, делает наоборот. Духовных людей по пальцам пересчитать. Их можно называть по-разному. Просвещенные, пробужденные, великие учителя, знаменитые философы, знаменитые писатели, литераторы. Те, которые действительно своим духом изменяют пространство, то есть информацией наполняют мир настолько, что он не может быть прежним. Все же прочие, которые потребляют этот дух, изменяют себя через этот внешний дух, занимаются именно духовкой. Чтобы не проявить себя в первом свойстве и не уподобиться второму, именно по этой причине, я стараюсь этот термин не употреблять, пока он не очистится от его употребления и необходимости его применять только во втором качестве, в качестве духовки. Когда к термину духовность не будет прикрепляться духовка, тогда возможно этот термин обретет вторую природу, пока же к сожалению он, он вот такой запачканный, вот, поэтому мы его стараемся не не потому что духовности нет, а потому что термин уже не отражает саму суть, ради которой он был предназначен описывать изначально. То есть слово оторвано от основы. А это значит, что оно употребляться не может больше ни в какой коннотации. Я надеюсь, что я объяснила свою позицию, поскольку речь шла о моем личном взгляде, я объяснила свою позицию достаточно понятно.